Посылочка прибыла, начнем распаковку посылки. Я показал, что я купил в магазине, давайте посмотрим, как прибыла посылка, довольно хорошо запакована визуально. Сейчас распакуем, посмотрим. Довольно быстро пришла. Как обычно, отличная упаковка. Ага. Вот эти такие штуки. Вот это да, вот это она здоровенная просто, смотрите. Какая нереальная большущая штука для очистки. О, это наша тема. Так, прямо для нумизматов. Нужные, полезные штуковины. Что в посылке. Дальше посмотрим. Позиции, позиции, которые мне прибыли на 1488 гривен. Кто еще у нас, собственно, в коробке? Давайте посмотрим. Просто, слушайте, здоровенный. Я на самом деле думал, что гораздо поменьше эти упаковки. Баночки на сайте непонятно, какого размера. А здесь довольно-таки крупные. То есть, действительно, объем написано 130, 150 миллилитров. Но сами по себе очень большие. Я покажу дальше, что там. Угу. Вот это для серебра, очистки серебра. Это, да, для биметала подходит. Это у нас специальный пинцет для работы, собственно, с монетами для их очистки и что еще осталось, ну, визиточка магазина, который я уже говорил, советовал, что я здесь покупаю. В принципе, очень доволен и доставкой и качеством продукции, и гарантией, и сервисом. Вот. Так, ну что, просто смотрите, нереально, то есть большая большая банка, да, собственно, со средствами, как они интересуют. Если открутить сразу, что там произойдет. Если там какая-то защитная еще пленка. Ну, да, видите? Ага, то есть там есть, эти пленочка защитная и такая ванночка, в которую можно загружать. И, скорее всего, какая-то инструкция. Я более детально расскажу попозже, когда буду, собственно, уже проводить. Так, давайте посмотрим, что же в этой коробке. Слушайте, я прям не ждал, что настолько она будет огромная. Вот как ее открыть. Так. У нас, видите, инструкция. Сама ванночка тоже, видите, запакована хорошо. Угу. Угу, тут ничего нет. Вот это непосредственно ванночка. Слушайте, очень-очень... Много можно разместить там монет И специальная щеточка даже есть Гляньте Если заглянуть внутрь Специальная щеточка для чистки Видимо монет Обычно все пользуются зубными щетками да? Но тут она немножко Покажу Немножко такая поменьше, поудобнее думаю. Вот такая вот у нас Штуковина, включить-выключить Думаю нужно с инструкциями Ознакомиться И уже показывать вам батарейки вставляются в нее.